Максим, скажите, а почему большинство продвинутых компаний делают все-таки фокус свой на клиентский сервис и на клиентоцентричность? Давайте, во-первых, я считаю, что это происходит не сейчас, а уже давно. Uh, и это связано по большому счету с промышленной революцией. Да, такой большой, да чем товар сегодня, скажем, производится достаточно стандартизированно, достаточно унифицированно, и уже не такое большое отличие в качестве как бы, товара, чтобы просто сам продукт говорил за себя. Соответственно, все больше и больше а, внимания а, на какие-то второстепенные вещи, в данном случае на сервис, да, и чем получается уже со конкурируют своими сервисами. Вот. Естественно, что чем лучше сервис, тем значит у тебя больше клиентов, больше клиентов больше дохода. Поэтому, естественно, что сегодня это достаточно важный аспект сервисная ориентированность. И становится ну, чем дальше она, я думаю, будет еще больше и больше. Скажите, а зачем улучшать клиентский сервис именно в бизнес-модели, такой как Карабас? Выгодно ли это? Почему выгодно? Наш бизнес он сам по себе сервисный, поэтому э, качество клиентского сервиса, по сути, лежит на критическом пути нашей работы. То есть, если наша компания не будет в состоянии предоставлять качественный сервис, мы не будем существовать как компания как такова. Поэтому тут вот, вот, у нас даже не стоит вопрос, там, качественный или не качественный. Вот, вот, мы уже сегодня задаем себе вопросы другого характера. Мы задаем вопросы какие уже самые новые, самые лучшие, самые инновационные технологии по клиентскому сервису нам нужно применять к себе. И как бы постоянно за этим следим и за этим смотрим, потому что это и есть суть нашего бизнеса. Как устроен клиентский сервис на платформе Карабаском? Значит, у нас клиентский сервис — это, скажем, такая целая большая многоэтапная система она состоит из многих кусковых частей. Ну, Во-первых, это фронт-энд часть. У нас э, она состоит из двух таких больших подразделений. Это, первое, это колл центр который в принципе обрабатывает, даже я бы сказал не кол-центр, а контакт-центр, в который текаются любые коммуникационные сообщения, они их обрабатывают и ранжируют дальше по тому, как эту проблему ну, или, скажем, задачу или какой-то вопрос решается. Значит, где-то 90% обрабатывается на уровне контакт-центра, и где-то процентов 10% уходит на службу поддержки или на другие службы. Дальше, у службы поддержки, если мы говорим сейчас про какие-то проблемные участки, есть как бы, внедренная такая специальная система, где все запросы, входящие, они фиксируются, специально обрабатываются, мониторятся, и, и э, скажем так, эти все решения в конечном счете как бы, предоставляются. Дальше, существует также накопление базы знаний специальной тоже, в котором мы формируем, часто задаваем вопросы, э, формируем э, ответы на эти вопросы, и самое главное, мы выискиваем и потом разрабатываем, уже это уже там четвертый скажем, уровень, это мы разрабатываем систему обучения наших пользователей. То есть, вот, грубо говоря, когда мы видим очень много скажем, одинаковых каких-то проблем, но, ну, например, простой, простой пример. Например, то, что была такая проблема, и сейчас она остается, люди выкладывают электронные билеты, свои электронные фотографии в социальных сетях выкладывает штрих-код, мошенники этим пользуются, они копируют штрих-код и э, заходят раньше человека, соответственно, человек не может попасть по своему настоящему купленному билету. То есть это и есть проблема. Соответственно, мы ее выявили и дальше сделали реакцию. То есть первое, мы, во-первых, создали службу, которая периодически мониторит, социальные сети и людям напоминают о том, что смотрите внимательно, вот ваш билет и мы вам готовы сделать новый, перегенерировать штрих-код. И, и второе, как бы у нас уже пиар-служба, маркетинговая служба, готовим специальные разъяснительные материалы, которые мы выкладываем потом на сайте, которые мы там даем журналистам и тому подобное, что нужно делать, чтобы вы как бы, были безопасны, качественны. Вот. В рамках этой программы сейчас мы, например, разрабатываем целую такую систему, Официальных билетов, офисини Квиткин у нас называется, где мы полностью ведем разъяснительную работу, как правильно покупать билет. Как вы считаете, клиент всегда прав или возможны варианты? И какие эти варианты? А, тут вопрос а, неоднозначный, потому что мы даже в своей практике столкнули ну, понятно, что глобально клиент всегда правда. Но мы с вами сталкиваемся, сталкиваемся с тремя то, что я как раз хочу эти как раз три аспекта и в своем выступлении к как вы бы, поднять мы сталкиваемся с тремя такими вещами во первых мы видим что социальные сети сегодня дают возможность как бы прямой коммуникации более простой более удобной. то есть и получается мы сталкиваемся с такой некой неотсеянной коммуникацией, да когда в принципе любой человек мы не знаем да, в чем он там руководствуется может говорить все что угодно и проверки Скажем так, этих слов тоже нет. И, как ни странно, клиенты тоже могут этим злоупотреблять Второй момент, если говорить, очень бывает часто, когда клиенты что-либо говорят, преследуя какие-то свои, в том числе и корыстные цели. Такое тоже бывает. Да? И тоже как бы мы сейчас тогда очень серьезно задумываемся над тем, как выявлять. но Например, у нас часто бывает, когда человек, допустим, по электронному билету сделал ксерокс, приходит и требует, чтобы попасть на мероприятие. И тут вопрос очень такой тонкий, да? А, то есть мы должны независимо от всего его пустить или это нечестно по отношению к организатору? Второй момент, он кричит, да, это мой, ну, я его купил, это действительно мой билет, я там все, дальше. Мы начинаем проверять, мониторить и видим, что он не может называть, когда он купил, где, чего там, ну да, то есть при проверке мы понимаем, что это, ну, перед нами стоит человек, который, ну, условно говоря, говорит неправду, так, если мягко. Опять же, как нам поступать. То есть такие тоже существуют. И третье, это то, что мы уже сталкиваемся в конкурентных войнах. Да? Это когда специально организованные происходят атаки, когда, там, не знаю, с помощью ботов или с помощью других каких-то технологий, да, создают специальные мнимые конфликты. То есть, вот во всех трех случаях, которые я назвал, видите, как бы, ну, наверное, клиент все-таки не прав. Может быть. Вот. С другой стороны, естественно, конечно, нужно, видите, получается сегодня система мониторинга и очень быстро отличить, где подвох, а где реальная проблема. Видите, сегодня становится достаточно важным. И мы над этим тоже очень серьезно задумаемся. Сейчас, как бы, очень, ну, скажем так, в нашей внутри как бы, компании у нас много дискуссий, и мы пытаемся внедрять какие-то понятные такие мониторинговые технологии. Вот, например, по тому же конфликт-центре, которые у нас работают по, на площадках. Это тоже одна из наших систем ответа. Да? То есть мы решили и приняли решение, что мы эту функцию не на организатора перебрасываем, а на больших крупных мероприятиях всегда, всегда есть представитель Карабаском, который может очень быстро ответить на вопрос, есть ли проблема клиента, помочь ему решить. Если мы видим, что какая-то конфликтная ситуация и клиент неправ, да, то урегулировать эту проблему и снять головную боль с организатора. Какой самый запоминающийся кейс по клиентскому сервису есть в Карабаском, который привел к каким-то изменениям глобальным в клиентском сервисе? Мы всегда изначально очень серьезно относимся к клиентскому сервису, и поэтому сказать, чтобы что-то революционное, как для Карабасском, происходило, я бы так не сказал, потому что все-таки мы постоянно слежим, постоянно улучшаемся. Вот, но! Есть кейс, который вот в том году он случился, он кардинально повлиял на отраслевое задумывание над вопросом как, бы, как раз и клиентского сервиса, и недобросовестных вот этих вот клиентов. Это, это очень нашумевший кейс Imagine Dragons, когда мы получили, а, и огромное количество, это в тысячах исчислялось подделок, мы получили огромное количество, тоже тысячами перекупов каких-то, скажем, схем и, и как бы с билетами, естественно, как бы мы и организатор не ожидал для себя, да, и как бы для билетных операторов это было испытание, когда мы столкнулись с большим количеством как бы негативных отзывов, да, то есть с большим количеством, скажем, вроде бы людей, которые как бы купили, вот, и там в, купили, но не могли попасть на мероприятие. Да? И с одной стороны вроде бы их жалко, с другой стороны вроде бы, как бы все честно. Ну, то есть вот такие какие-то аспекты мы как бы с этим столкнулись. И вот этот вот кейс, он привел к тому, что уже на уровне всей отрасли этот вопрос поднимается. И как бы, сейчас ведутся переговоры про стандартизацию каких-то вещей. Мы являемся инициаторами этих вопросов. И как, бы, как раз стремимся к тому, чтобы все-таки привести... Как бы какой-то некий стандарт работы да, для того, чтобы и организатора, получается, мы не можем только самостоятельно, как билетный оператор, да? то есть, например, люди задают вопрос, а где конкретно продаются билеты, которые правильные, то, что мы называем официйные, то есть, где я могу почитать. Правильно? То есть, поэтому вот мы сейчас ведем, что есть понятие офисийные квитки, которые вот, покупают там, да, и, и что с собой подразумевается, какие набор документов нужно обладать для того, чтобы они были официйные и так далее. Вот, допустим, карабацком все билеты, которые продаются, они проходят в обязательном порядке, есть процедура, не, сюда не может попасть мероприятие или какое-то, мы продаем какие-то билеты, которые потом так или иначе человека могут быть обманывать. Вот, поэтому мы их в этом отношении страхуем. Дальше. У нас есть введена услуга специально для людей, гарантия возврата. Она тоже возникла, исходя из этого кейса. То есть сегодня, пожалуйста, вы можете вообще быть полностью подстрахованы. Вы просто за небольшую, маленькую, там, там не помню, там 10 или 20 гривен дополнительную плату на билете, у вас гарантия в любом случае вернуть билет, 90% стоимости билета, даже если вы не захотите пойти или у вас что-то случилось и так далее. То есть все. То есть вы полностью застрахованы. Купив такую гарантию, независимо от ваших обстоятельств личных и тому подобное, вам уже не нужно бояться, вы себе спокойно сдали билет и нет никаких проблем. Поэтому мы, видите, отреагировали. И как раз к этим новым функциям, к, к этому новому Пониманию привели как раз такие, ну, скажем, нашумевшие кейсы. Это было такое, наверное, самое яркое событие за последнее время.